Доброе утро, будем сейчас готовить спаржу, ее легко достаточно готовить, сейчас нужно промыть, так, давайте откроем, так, моем. Если кто не пробовал спаржу, не знает, что это такое, вот она для меня, по крайней мере, она идентична с кабачком. Как жареный кабачок. Я сейчас мы ее промыем, Просушим. Так, все, помыли. Теперь нужно вот эту вот часть срезать. А все остальное просто буду жарить с солькой перчиком и немножко чесночка посолили поперчили чуть-чуть брызну лимончиком да, да. А. Да, да, вкусно. так я нарезала чесночок немного чесночка вкусно, конечно это будет очень вкусно Наш завтрак готов. Всем приятного аппетита. Кушаем, дети. Берем вилки, которые вы не взяли. Кстати, возьмите вилки, что вы сидите, смотрите. Да, прикольно. Вот мы уже приехали. Ну, не сидится нам дома. Мы приехали в парк. Парк Пио, по-моему, так читается. И в этом парке очень хорошо наблюдать... Закат. Сегодня необычный закат, он розового цвета. Сегодня розовая полнолуние. Нам сказали обязательно посмотреть на это явление. И этот парк Пио в нем э, несколько холмов. Я не знаю, видно? Не видно? Он один холм. В общем, их много вот таких холмов. На них собираются люди и смотрят На эту красоту наблюдают этот закат. Закат начнется в 22 с чем-то. У нас еще целый час впереди. И, кстати, с этих холмов открывается очень-очень красивый вид на Мадрид. Мы, как всегда, еле-еле нашли парковку. Не одни мы приехали. Люди, видно, в курсе дела. Смотрите, вот один холм. Вон второй. Ну, их вот так вот, они параллельно друг с другом много-много-много нам вот туда. Сейчас мы пройдемся, посмотрим. Ну уже, видите, сидят. Здорово. Интересно. Там Просто посмотри, вот бабушки со стульчиками. Все как это. Конечно, это да. -да. Ян у нас спит. Я не знаю, какое выбрать. Они по высоте одинаковы. Пойдемте вон туда, наверное. Да? Вот это ну мы вон вон туда да какая-то такая дымка до да, над городом странная городок ну какой-то район урбанизация, живут люди о смотрите видите видите как все здесь происходит интересно вон молодежь я вот не посчитала, сколько этих холмов здесь. Много, да? Ну да, высоковато. Солнце зайдет. Да ну, да. Реально высоко здесь. Там внизу шум. Смотрите, сколько выделено мест для игры. во что там и волейбол, баскетбол, футбол. О, сколько полей ладно пойдемте мы хотим туда дальше пройтись Будем сюда ну да мы можем с вами забраться чтобы быть еще выше Вон, люди уже сели мы взяли с собой постилочку так, солнышко потихонечку садится люди люди сидят на травке Там еще холмик такой, он уже чуть ниже. Тут кто-то даже с биноклем пришел. С биноклем женщина. Так, а тут танцы, танцуют. Ой, какая прелесть. Посмотрим, да, дети. То с пивафиком он сидит, Будет тоже наблюдать. Мне вот интересно все-таки, сколько же здесь холмов. Вот мы прошли два. Два холма мы прошли. Да, два холма. Вот сейчас идем дальше. Третий. Вот третий. А, нет, вот четвертый. Кстати, посимпатичный. Смотрите, тут такие пальмы и цветы. Вон, даже там люди сидят, везде места занимают. Такс. 3, 4. Yeah. Ну, наверное, вот 4-5. Вон, видите, еще один холм. Вот. Uh -huh. Вот, вот, вот, вот, 5. Они как-то так разбросаны все. Хаотично. 6. Uh -huh. Да, вон мы идем сейчас, наверное, упремся в 6 да? Так что не хол? Ни хол? Сейчас посмотрим. Так, Испания не спит. Ну, для Испании летом это абсолютно нормальное время. Они только в 8 просыпаются и начинают движение. Цветы. Мне кто-то сказал, что эти цветы ядовитые. А ну, подтвердите, так ли это или нет. Естественно, собак. Ядовитые, да. Тихо-тихо-тихо-тихо. Разогнали Ой. Так, но ну мы пришли Мы уже много насчитали Вот холм Вот холм Вот холм сидят а Потом вон Вот только что мы спустились Большого он переходит За ним еще один И люди, люди везде Я так понимаю Девятый, ты 9 насчитал, да? Я так понимаю Если идти, идти, идти Еще дальше то еще будут. Ну, я предлагаю уже... Кстати, парк идет так вниз. Я предлагаю возвращаться к Папе. Пойдемте. Да? И поднимемся туда высоко-высоко. Пойдемте. Теперь <смех> <смех> Ян проснулся, да? Там много холмов Мы считали, считали Там реально да? <смех> Ну мы 9 насчитали Почти как бы нет. Дурме только море песками. Поднимаемся. Давай, давай. Я могу задом. Задом? Давай. Задом. О. Я не знаю, как Сережа с коляской поднимется. Но это очень романтично. Ой, не, ну тут красиво очень. Да, давайте, давайте. Класс! Круто! Смотрите, как мы высоко, ребят. Так. Все оставили, что ли? Так, что мы тут взяли? Показываем такие палочки. Ты понял, там, где мы сидели на скамеечке? Я Ренату давала. Ренат, куда ты воду поставил? Как... Понятно. И вафли вот такие вот. Они очень вкусные. Ребята, я не могу вам даже передать эту атмосферу такая атмосфера красивая, романтичная. Здесь столько много людей, кто приходит. А Кто-то пришел с видеокамерой, установил на штатив. С чипсы, Кока-Кола, кто-то с термосом пришел, кто-то принес кальянчик свой, кто-то... Что-то еще интересное. Короче, весело. А здесь же как темно. Вообще удивительно, смотрите, небо приобретает розовый оттенок. Боже, я увидел! Папа?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 Друзья, хочу обсудить с вами вчерашний наш вечер. Было очень-очень необычно. Но хочу кое-что вам рассказать. Когда нас приглашали, то нам рассказали, да, какое, какая картинка нас должна ожидать. Что это будет розовая полнолуния, розовый закат. Еще, кстати, есть название клубничное полнолуние. У этих названий много разных версий происхождения, да, клубничная придумали. В честь того, что сейчас вроде как сезон клубники, хотя мне кажется, что здесь сезон клубники уже закончился. Это в нашей стране в полном разгаре он. Розовым полнолунием назвали в честь того, что сейчас такой период, что весь Матрит утопает в розах. Розы цветут очень активно. Вот, это такие самые стойкие две версии. Естественно, мы приехали посмотреть на все розовое, но по факту ничего розового не было. Ну, во-первых, мы приехали, и я показывала, что вот весь город, он в какой-то дымке был. Эта дымка называется Калима, это песок с Африки. Вот весь песок, который ветром нам несет сюда, это Калима, такое у них явление. И как раз в этот день вот все было такое, как в тумане. И солнце как-то так, оно не такое четкое, не яркое. И уже когда солнце село за горизонт, но ну, вы поняли, что никакого розового заката не было. И уже солнце, когда зашло за горизонт, небо как-то очистилось, стало такое красивое голубое. И облака, которые вот в этот момент оказались там, по-моему, всего одного облака, оно окрасилось в розовый цвет. Но это было буквально минут там 10-15, и все. Начинает темнеть, мы сидим в ожидании... Луны, что вот-вот сейчас она появится, что-то это будет такое фееричное. Я ж смотрю, люди там с камерами, на штативах, все так подготовлено, все так по-серьезному. И я смотрю, что людей все больше, больше, больше станут, думаю, ну все, сейчас будет какой-то взрыв эмоций. Тут 10 часов, пол 11, 11, начало 11, никакой Луны нет. Люди все сидят, ну, всем в кайф, потому что это, в принципе, процесс такой приятный очень еще ходят э -э -э, парни, там предлагают кока-колу, водичку, лед, еще кто-то кальян с собой взял. Ну, такая атмосфера вообще фантастическая. Даже от одной мысли, что люди умеют вообще вот так восторгаться природным явлением, тоже вызывает такой восторг. Реально атмосфера была классная. И когда вот это начало темнеть, и ты увидел весь Мадрид, ну практически весь на ладони, как зажигались эти огоньки, огоньки огромного города, это очень романтично и красиво. Но вопрос, где луна? Время-то идет, в общем, 10 часов, пол 11, 11, начало 12 луны, нет, все красиво, романтично, дети у меня уже вот так вот, вот за горло, говорят, мама, поехали домой, мы уже спать хотим, я говорю, да ну спите здесь, там Яна в коляску пытаюсь уложить, а перед этим же мы рассказали, что будет луна красивая. И все ждут, и даже Ян не хочет ложиться спать. И уже полдвенадцатого дети говорят, поехали, мама, поехали, но ну, ничего нет. И, ну я смотрю, люди сидят, не расходятся. но думаю, ну значит, что-то же будет. И тут мы с Сережей. Сережа что-то решил посмотреть, с какой стороны вообще сходит луна. И как мы по отношению к этой стороне вообще сидим, правильно ли мы направление Сережа? Мы сидим в сторону. Грушу тебя помыть? Сейчас помоем. Секунду. Сережа начинает все это гуглить, смотрит и говорит: мы вообще спиной к Луне сидим. Луна должна сзади нас вставать, там, где дома. А мы смотрим на, вот, на город. И мы начинаем разворачиваться. Ребята, мы видим Луну. Представьте себе, что этого никто не видел. Все сидели. Весь свой взгляд был направлен на огни города. Ну, народ увидел Луну, и давай быстро перебегать на другую сторону, переносить свои штативы, свои коврики и быстренько усаживаться, смотреть совсем в противоположную сторону. Луна обычная. Единственное, что я бы сказала, я имею в виду обычная в плане цвета, не было никакого розового цвета. Возможно, может, если там увеличить какую-то специальную там технику, посмотреть какие-то бинокли, профессиональный оттенок будет. Потому что многие писали, что кто-то приходил с профессиональными биноклями и увеличивал, был оттенок, ну извините. Но в этот день очертания Луны были очень четкие и она, вот чем выше она возвышалась над нами, тем она больше, и поэтому мы уже когда уходили домой, она реально была просто огромного размера. Мы ушли где-то в начале первого, дети очень капризничали. И мы еще ехали чуть зайца, не задавили зайцу, убежал на дорогу, а дороги здесь такие скоростные, но, в общем, так, немножко понервничали. Все хотели спать, но после зайца все проснулись сразу. Вывод какой я сделала? Парк, в котором мы были, Тиопио, он называется, по-моему. В принципе, в этот парк, я так понимаю, можно приезжать в любой день, не обязательно ждать какого-то чуда полнолуния, да? закаты каждый день, поэтому каждый день можно приезжать и просто любоваться закатами и вечерним городом. Я думаю, что людей тоже очень много и в обычные даже дни. Поэтому мы приедем еще, конечно. Нам сказали, приходите в следующий раз, в следующий раз вам, возможно, повезет, и луна полнолуния будет розового цвета. Ну, в общем, у нас еще все впереди. А, так, атмосфера ну, была невероятно романтическая. И столько пар молодых было, и не только молодых вообще, в принципе, вот приятно смотреть, что люди вот так проводят время. И взрослые, вот взрослые не повернутся, мне язык называют стариками, это ухоженные женщины взрослого возраста, которые пришли тоже со стульчиками, тоже смотрели. В общем, ну, здесь нет разделения молодежь не молодежь здесь просто вот такой народ, который умеет... И любит получать удовольствие от всего. Я, честно говоря, себя ощущаю вообще в каком-то другом мире. Я очень рада, что я нахожусь здесь, среди таких необычных людей. И вижу это все своими глазами. Всем спасибо. До скорой встречи. Скоро увидимся. Пока.